ребятушки прям проверять вот, просверлил короче до 25 глумки вот ходил за налемчиком, вот, сейчас проверяем так. так никого тут нет и чебак дохленький так ладно значит сейчас достанем ⁇ ршика блин так надо перчатку снять карифон вы все живые. вам походу надо будет сейчас водички дарить с луночки так отживешь отживешь надеюсь все Погнали, ребятули. Срочно нам надо идти дальше. Фух. Оп. Давай. Сейчас проверяйте. Возле бура буду. И чай буду пить. Так, никого. Никого. Оживок есть. Живок зацепился за один Ты кто? Дохлый чебак Так, чебак дохлый Давай, Ершуля Иди сюда, красавчик Так Иди работай Красавчик Так, пойдем дальше Опа Дальше крючок. Вот. Никого. Ребята, ⁇ ршек живой. Отпускаем. Так. Так. Погнали дальше. Ну, налим есть, ладно не попадется так не попадется ничего страшного мы же не на продажу для себя для нас уже удовольствие выделено насколько это возможно так живой чебак чебак живой друзья отпускаем дальше пошли так смотрим дальше так 19 лунка зацепился за так просто крючком так здесь что здесь ⁇ рш отдубел ⁇ ёрш отдубел так берем другого ⁇ ршика где у нас? А, колючие такие. Ты чё, хвостом примерз, что ли? Точно хвостом? Некоторые верши хвостами примерзли, блин. Сейчас придется мне их высыпать и резко воды долить. Свеженькой. Чтоб не было обледеневшие борты в ведре. Ой. Одному, конечно же, фигово. Один бы сейчас кто-нибудь шел бурил. Другой бы чисто занимался, вытаскиваем. Так, никого. Нет, кто-то есть. Щука. Щука, друзья, ну может уйти. Опа, хорошенькая щучка. Ребятки. Килограмма, наверное, на полтора. Ну попалась она вот, чуть не ушла, короче, у нее губа разнох... разнохраченная, друзья. Вот, видали какая щука вымотанная. Ну это хорошо, что попалась нам. Рыбех-то. Видите, какая щука. По сравнению с налимом. Вот. Видите? Ну, полторушка. Здесь она где-то в глине заморалась, друзья. Ну это классно. Уставим, <с> <с> друзья, вот такой лайк, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии и продолжаем смотреть мою рекламу.